Где б я был, где я не был Я всегда стремился к небу Я хотел найти дорогу Да сломал по пьяни ногу я Визгой со сломанной ногой Ой, виноват во всем собой Виноват во всем собой Ведь по кругу хирошин С горя хочется мне тоже Я стал себе по руку сломал по пьяни руку я изгорь, со сломанной рукой, ой, виноват во всём собой, виноват во всём собой. Где-то там моя заслоба, думал я любовь доброго, я бы так хотел согреться, да пробил по пьяни сердце я. И холодный и пустой, Ой, виноват во всем собой. Виноват во всем собой. Просто я по трясину, Я лисаяц и скотина, В темноте искал я кошку, Направил по пьяни пошку я. И вздой, с пробитой головой, Ой, виноват во всем собой. Виноват во, всем, во всем. Солнце целым не греет, Время смысла не имеет. Я искал лесную фею, Да свернул по пьяней шею я. Грездой, побитый и больной, Ой, виноват во всем собой, Виноват во всем собой, Где-то там закат с рассветом Распроданные билеты, я искал себе пьют, приют, Но меня нигде не ждут, и я изгод забытый и чужой. мой виноват во всем собой. Да что ты, виноват во всем собой. Да что ты, виноват во всем собой.